Установка для замены масла Norberg 2379C предназначена для удаления отработанного масла и других жидкостей из любого транспортного средства при помощи вентро- и вакуумной вытяжной системы или свободным сливом. В комплекте идет 6 щупов металлических и гибких, оборудованных быстроразъемными муфтами, наконечниками. Возможность самоочистки делает работу с устройством чистой и легкой. Широкая воронка позволяет максимально аккуратно произвести слив отработанного масла, без проливания и разбрызгивания. Объем бака составляет 65 литров. Оборудование укомплектовано краном в воронке для сбора масла, для контроля состояния сливаемого масла перед началом слива в резервуар. Регулируемая воронка для сбора масла может быть установлена на необходимой для работы высоте от 1020 мм минимальной высоты до 1900 мм максимальной высоты. Бак имеет порошковое покрытие, которое устойчиво к образованию сколов и влиянию коррозии в течение всего срока службы. Наличие в конструкции двух больших и двухповоротных малых колес позволяет с легкостью маневрировать от одного автомобиля к другому.